рисовать везде вот вы видели что я все время гуляю по, да. по всем по всем участкам хотя казалось бы ну вырисуй какой-то один нет чем больше мы видим общую ситуацию тем легче нам контролировать То есть от общего детализации, да. да и на каждом участке примерно такой же уровень детализации идет да ну так там немножко там немножко там немножко там немножко и оно все сгущается сгущается содержанием Это хорошая, хорошая способность, ее стоит освоить, эту способность рисовать везде. Очень многие грешат, новички многие грешат, ну и не только даже уже зрелые художники грешат закапыванием в мелочах каких-то, в отдельных каких-то кусках. А ты как-то видишь вот эти, ну, три, да ты как-то представляешь? Как Просто для меня это уже ну, закон. Вертикальная плоскость. Горизонтальная, вертикальная, горизонтальная. Я их сразу для себя разделяю мысленно. То есть у меня здесь, у многих, кстати, ну, новобранцев, я же с ними общаюсь. Они никак не, не начинают мыслить плоскостями. Трудно очень начинать мыслить. Почему рисуют на натюрморты в институтах, училищах и прочее? Потому что там сразу плоскости. Плоскости, плоскости. Вот и это в природе то же самое все из плоскостей бывает плоскость травы плоскость деревьев плоскость макушек деревьев да? это все да. плоскости с разным с разной формулой освещенности да, да. а теперь как вот с красками как ты вот знаешь что, когда сюда сможешь, здесь однаково как ты знаешь вот как ты мой, думаешь, что там в начале, как основу, что там? Ну потом? что, ты же помнишь, я бирюзой примерный, да. примерный цвет этого да. зашвырел. Да. Голубизной примерный цвет зашвырел. То есть берешь примерный цвет сначала да. делаешь. Да, да, да, да. А потом, потом как-то вот это, какая логика из. Тональности. А, да. Степень темности. Ага. Светлее, темнее, темнее, светлее, темнее. То есть степени и темность сравнивают. Вот помнишь, я проговаривал, что да. очень важно научиться сравнивать э, темные и светлые. Не все темные одинаково темные, не все светлые белые. А часто человек неопытный, белым рисует все, что светлое. То есть, если проход, сначала смотришь доминирующий цвет, потом смотришь уже оттенки, потом смотришь, насколько тональность отличается. Да, да, да, да, ты да. правильно. Mm -hmm. А вот это, где вот, как вот это вот, или ты позволяешь руке самой выделить? или какая-то Да, дурачество пальцем. Они не всегда сразу происходят, иногда потом приходится их перестраивать, потому что, ну, смотришь, ничего особенного не произошло. Но иногда буквально какой-то пируэт и красивый уже. Вот пока у нас здесь не произошло. А вот это, сколько здесь, ну так, тяжело, сколько... Процентно. Интуитивно ты позвали? Интуитивно и сколько вот осознанности того, что ты делаешь, вот когда мастихином То есть остальное конечно, что чисто интуитивно, но когда спрашивают, чёт, четкая логика есть. Как? Есть произвол мастихина. Да. Есть формула укладки. Да. Я бы даже сказал, что здесь интуитивного почти ничего. Интуитивное происходит, когда пишешь портрет в основном. Тогда характер человека, ты его где-то ухватил в каких-то проявлениях э, тональностей, рисунка и начинаешь его вытаскивать. И ты вытаскивает даже уже не твой ум, а твоя интуиция, да, вот пошло-пошло туда, куда надо. А здесь интуитивной работы очень мало, здесь формула. Формула э, укладки, формула, ну, грамота -то, тональная. А вот эти змейки, ты, ты видишь здесь, что примерно Z, ну, да, примерно, да, это, да, да, да? Да, да, да. А уже потом в рамках этой Z, Да, чуть-чуть. Да, это да, да. Ну да, может быть, здесь вот проявляется какая-то интуиция, как накопленная, да, опыт. накопленный опыт. да. Смотрите, вот размазанности, они тоже присутствуют этим белякам э -э и тоже смотрите вот ступень сюда. то есть одна ступень вторая третья четвертая то есть плоскость пошла сюда сюда и вот в этом месте она светится светится светится у начала движения потому что свет оттуда и у начала своего движения вот это место светится то не светится это светится, то не светится. Вот для себя тоже эти плоскости э, стоит осмыслить. Здесь тоже идея, некоторая идея ступеней. И тоже ушло, ушло на подъем. Без ступеней оно будет плосковатым. Вот там нет ступени, но, может быть, стоит ее чуть-чуть обозначить. Вот она, эти две плоскости. Теперь, когда мы уже с этим вопросом решили, мы можем окончательную линию пены Но у пены есть толщина. То есть, То есть мы демонстрируем толщину вот этого куска и даже щель под ковром mm -hmm. пены. То есть не только саму толщину демонстрируем но и даже щель под ковром. Это толщина. Она теплая немножко в цвете. Или так, она мигает, то с синеватостью, откуда синий в тени, в солнечный день, я думаю, понятно. Это небо дает рефлекс синего на теневую, во все теневые. Видео скажу. Значит, место чайки выбрано не случайно здесь. С одной стороны, зрительский взгляд заходит на картину с этой стороны. Здесь она, чайка, его останавливает и закручивает внимание в себя, в картину. С другой стороны, чайки не место было бы посередине. Любой новичок ставит центральное облако или центральный предмет обязательно в середине. Так вот, место для чайки здесь, не здесь, а Обязательно со смещением. Еще выгодный ход, это чтобы Чайка пересекала, скажем, линию горизонта. Но поскольку нам здесь нужен был портрет, а не так вообще Чайка, ну или в данном случае этот бревестник, то мы поставили ее как, как ведущее звено в картине. Значит, имейте в виду, что ни в коем случае не на середине этого пятна. То есть и не на середине здесь, и не на середине здесь. Да. И на середине да. здесь да. Есть, да. Ну если очень хорошо, солнце, да, и хочешь сидеть, потом сюда возвращаешься. Да. Но ну, это потому, что композиция хорош, когда тебя постоянно крутит, вот заставляет возвращаться, чтобы угу. никуда-то ты не ушел туда. Да,